Так, здравствуйте. А, вот а в связи с участившейся кражей аккаунтов в системе Perfect Money нас просили а, дополнительную верификацию аккаунтов делать, в том числе нас испанцы предупреждали, что лучше подтвердить дополнительно свой аккаунт и как бы не переживать там за деньги и за все переводы. Поэтому я расскажу, где именно нужно верифицировать аккаунт. У меня тоже там верифицировано, но я покажу там в, каким, в каком направлении нужно работать. В принципе все понятно, очень просто. Вот заходим на страницу своего аккаунта Perfect Money. А, вот он, тут кошельки расположены, как вы видите. А, заходим во вкладку Настройки. Сейчас он у меня зайдет. Долго соединяется. Так. Здесь опускаемся ниже, ниже и видим верификацию аккаунта. Вот она. У меня уже верифицировано. Соответственно, у вас будет написано, что не верифицировано. Нажимаем управление верификацией. Так, у меня верификация уже подтверждена. А у вас будет написано следующее, что верификация аккаунта проходит в три этапа. Первое это верификация имени, второе адреса и третье телефона. Вот. Имя верифицируется при помощи паспортных данных. Соответственно, здесь у вас будет графа. Вот у меня верифицирован, видите? А у вас будет графа Добавить файл, вставить файл с компьютера. Вот. Вы вставляете сюда скан паспорта первой страницы. Только первой страницы, там больше ничего не нужно, где там имя, ваша фамилия. Соответственно, фотография видна. И здесь верификация адреса, значит. Вставляете сюда копию счета за кварплату, проплаченного там со штампами, чтобы было со всеми печатями. У них это единственный документ, который подтверждает адрес. Потому что я вот с ними связывалась, хотела им прописку прислать, а они сказали, что прописка, значит, у них не считается почему-то подтверждением адреса, а считается только счет. Соответственно, допустим, если вы не являетесь собственником квартиры и не можете прислать свой счет, да, кстати, учтите, что счет присылаете, проверяйте, чтобы адрес счета совпадал и фамилия совпадала с тем, которые были указаны у вас. Потому что если они не будут совпадать, то, соответственно, там могут возникнуть проблемы. Просто некоторые, не являясь собственником квартиры, не могут предоставить счет со своей фамилией вот Тогда есть несколько вариантов, допустим, либо вы указываете адрес родителей и родственников, и тогда их счета присылаете сюда, но будет просто адрес родственников указан, в принципе, ничего страшного. Либо, вот как я, например, сделала и многие другие, я советую, у меня, допустим, квартира на мою мать зарегистрирована, я просто взяла счет за кварплату и поменяла фамилию. Вот. Даже вот так вот в фотошопе, соответственно, поменяла фамилию, и все, и отослала. И, в принципе, подтверждение уже у многих так прошло. Поэтому вы тоже также можете сделать. А, третий, значит, этап у нас верификация телефона. Здесь будет кнопочка подтвердить телефон». Здесь есть некоторый нюанс, который никто не знает. А то, что они подтверждают телефон в голосовом сообщении, не смс, как многие ждут. Сразу предупреждаю, будут говорить по-английски и будут говорить голосом. И говорят очень непонятно, очень сложно поразобрать, что они там за цифры называют. Но в итоге вам дается три раза, три возможности позвонить им, услышать номер. И если вы его после третьего раза не запомните, там будет три разных соответственно, то только на следующий день уже сможете звонить. Поэтому слушайте внимательно, либо можете записывать, когда они начнут говорить. Говорят быстро, автомат говорит, и поэтому сразу на записывайте, слушайте, и потом эти цифры вбивайте, и он, соответственно, подтвердит ваш телефон. Верификация аккаунта происходит не сразу, вот кроме за исключением телефона. Она происходит поэтапно, то есть первые два этапа вы обязаны сделать первыми, только потом вам дается возможность телефон подтверждать. И вот как только вы ставили сканы паспорта и счета своего, соответственно, они будут рассматривать его где-то 2-3 дня, там, в зависимости от того, праздники, не праздники, вот. Потом вам на почту они пришлют подтверждение о том, что ваш аккаунт либо верифицирован, либо они отклонили, соответственно, по каким-то причинам вашу верификацию, но они там напишут. Вот, если они подтвердили, они, соответственно, везде напишут верифицирован, верифицирован, вот. Аккаунт ваш является верифицированным на данный момент, ну когда вы все эти же документы прислали. А дальше нас еще просили испанцы как бы обезопасить денежные переводы. В принципе, я с ними согласна. Вот заходим вверх, вкладка Центр безопасности. Очень важно обезопасить именно денежные переводы, поскольку если аккаунт взламывают, первым делом они начинают деньги списывать. Соответственно, если у вас стандартный денежный перевод, очень легко без вашего ведомости эти деньги списать. Поэтому у нас ребята включают дополнительно либо смс-авторизацию, либо кодовую карту. Смс-авторизация, соответственно, вот здесь вот нажимаете, включаете, и будет зелененькую У вас вот, горит такая он. Вот. Но это смс-авторизация платная, учтите. 1 цент она стоит. Будет запрашивать каждый раз авторизацию при входе в аккаунт Perfect Money. У вас либо на почту этот пин-код присылается, да, у некоторых, либо у некоторых, вот, если включите смс-авторизацию, будет на телефон присылаться пин-код. И второй раз пин-код будет присылаться при переводе денежных средств. То есть какие-то транзакции там будете совершать при переводе, и у вас будет запрашивать вот код пин-код с смс. Либо кодовая карта, соответственно, включаете, вот у меня включено. Как только включите, подтверждаете там сюда я согласен, Здесь у вас загорится вот эта кодовая карта, соответственно, она появится. Один день она будет у вас здесь светиться, потом, соответственно, ее удалят. И пришлется она еще к вам на почту. Вот с почты, значит, ее скопируйте э, на компьютер и распечатайте отдельно на листок. А потом удаляйте с почты и удалите с компьютера. Потому что некоторые взломщики, они могут почтой хитро взламывать, соответственно, либо компьютер, и могут эту вашу кодовую карту достать элементарно с почты. Вот, поэтому один раз скопировали ее там, распечатали и все, и сразу все удаляйте. Или, кстати, можно, вот, допустим, как я сделала, я ее не спечатала, а сфотографировала на телефон. Она у меня в качестве фотографии хранится, очень удобно. Чуть что, вот при переводе денежных средств меня запрашивают этот код, и я... Соответственно, смотрю по фотографии, там, допустим, код номер 20, такой-то, такой-то, и указываю его.